Итак, всем добрый день. Давайте сейчас буквально в течение 30-40 секунд напишите, пожалуйста, в чат, как меня слышно, хорошо ли видно все, все ли в порядке, не тормозит изображение, видеоряд идет, в общем, все ли у нас в порядке. Отдельно хочу упомянуть, платформа вебинару у нас ввела такое небольшое новшество – это такие вот, как в классических трансляциях в Инстаграме и на других площадках социальных сетей. Здесь сделали подобное новшество. Это вот этот огонек, реакция аудитории. Видите? Если какая-то часть вебинара, либо какой-то слайд придется вам по душе, вы можете его нажимать, да, и вы видите, что у нас сразу же огоньки посыпались. Эти огоньки будут, будут давать понимание мне и Максиму Петровичу, как двум ведущим, как двум ведущим о том, Какая часть вебинара вам больше понравилась, а какая часть вебинара, над чем стоит поработать еще. Итак, еще раз всем здравствуйте. Сегодня наш вебинар э, ведем мы вдвоем. Э, я, Артемий Степанников, и э, преподаватель, э, учитель биологии, э, победитель конкурса «Учитель года» Рыжов Максим Петрович. Так как... Э, Площадка организаторская на нас небольшие ограничения ввела, мы также не сможем выступать вдвоем одновременно, и поэтому будем выступать по очереди. Ну, то есть я буду выходить из эфира, и Максим Петрович будет, будет заходить, давать свои комментарии. Ну что ж, приступим. Вы знаете, в текущих реалиях, в текущих реалиях и в условиях эпидемии очень непросто поддерживать определенный, определенный образовательный процесс на уровне, да, Учитывая, что все мы, с вами, все мы с вами вынуждены соблюдать дистанцию, большинство людей, большинство людей, конечно же, определенные правила изоляции выполняют, да, ну и, конечно же, вы все знаете, что, чтобы себя максимально обезопасить, себя и своих близких, тех, у кого есть такая возможность, разъехались по загородным домам, по дачам, ну, в общем, как-нибудь подальше от города и от других крупных населенных пунктов, и это, на самом деле, конечно же, правильно. И в то же время, в то же время, э, понятное дело, что с интернетом мы имеем возможность проводить дистанционное э, обучение, но э, проводить определенные научные изыскания, исследования, эксперименты становятся довольно-таки проблематично. И сегодня мы с Максим Петровичем вам расскажем о том, как с помощью цифровых лабораторий Паска э, можно провести, э, ну, такие, я бы не сказал, что прям долгосрочные, но, тем не менее, довольно-таки интересные, увлекательные исследования, вы видите сейчас на слайде третьих исследований. Это исследование транспирации растений на основе анализа влажности почвы. Исследование качества воды. Будем сегодня поделимся результатами. Мы замеряли воду в самых разных географических локациях. Это на самом деле было интересно. И исследование загрязненности воздуха. Все это мы делали с помощью беспроводных цифровых лабораторий. Причем Максим Петрович, как мой куратор-идейный вдохновитель, он э, постоянно, почти каждый день мы с ним были на связи, и э, результаты наших исследований об, обрабатывали совместно данные все. Вот, получилось на самом деле интересно и увлекательно. Ну что ж, поехали. Первое, э, начнем про исследование качества воды. Вы знаете... Довольно-таки довольно -таки часто, довольно часто люди не задаются вопросом, насколько вода, насколько вода повсеместно встречается во самых разных их жизненных ситуациях. Мы состоим на 70% из воды, и тот образ жизни, который мы ведем, плюс те химические реакции, которые происходят у нас в организме, почти во всех процессах и реакциях, они все происходят с участием воды. Поэтому следует... С следует очень внимательно всегда относиться к качеству воды, которую мы пьем, к качеству той воды, которую мы используем в самых разных бытовых нуждах. И, тем не... И на самом деле это очень такой важный аспект нашей жизни, который нельзя, нельзя ни в коем случае отдалять от внимания. Так как я с, семьей нахожусь, я с семьей нахожусь на даче, эта дача находится в деревне, мы решили исследовать качество воды, которая располагается у нас в нескольких географических объектах. Первое – это исследовать, А хотя нет, я не буду рассказывать, какие именно, мы лучше у вас поспрашиваем, когда вы увидите замеры. Что мы использовали для этого? Для того, чтобы исследовать, исследовать качество воды, по крайней мере, по нескольким ее параметрам, мы использовали беспроводной датчик, беспроводной датчик растворенного кислорода оптический, паска, беспроводной датчик концентрационного водорода, то есть датчик pH и несколько дополнительных, несколько дополнительных единиц оборудования. Чтобы данные собирать и обрабатывать, мы, несмотря на то, что данные могут и в автономном режиме работать, но мы решили их собирать в прямом эфире, можно использовать смартфон либо планшет. А в некоторых труднодоступных местах, например, на склоне рек или ручьев, к ним доступ к воде иногда затруднен. И для этого, конечно же, понадобится палка с веревкой, чтобы сделать такой например, в виде удочки и к ней прицепить датчик. Благо, датчики нам такую возможность дают. У того же самого датчика растворенного кислорода в воде у него, у него есть специальный крючок, его можно как по плавуку вот так вот подцепить и спокойно опустить в воду. Дистиллированная вода нам тоже пригодится, потому что в... Частью конструкции датчика pH является один очень чувствительный сенсор, и его перед тем, как удалить с него лишнюю влагу, его, конечно же, необходимо, чтобы показания оставались точными, сполоснуть дистиллированной воде. Ну и, собственно, сухие поло... салфетки с полотенцей. да и все. На самом деле оборудование не такое требовательное, за исключением датчиков смартфона, планшета, все это можно в течение 5-10 минут спокойно взять либо у себя на даче, либо купить в магазинах. Это не стоит каких-то больших денег. Мы сделали контрольные замеры в пяти локациях. Поэтому я с вами... В этих пяти локациях мы проводили не по одному, а по три замера каждого показателя. Замеряли мы следующие вещи. Мы замеряли насыщение растворенного кислорода в процентах в жидкости, концентрацию растворенного кислорода в миллиграммах на литр. Уровень pH и температуру в градусах Цельсия. И э, делали мы, вот вы можете здесь посмотреть, мы делали по три замера каждого параметра. И для того, чтобы наше исследование было максимально точным, да, мы выводили среднеарифметическое. Причем э, в некоторые моменты э, время между замерами оно доходило до нескольких минут. Давайте мы с вами немножко попробуем пофантазировать и... Э, Будьте добры, уважаемые слушатели, сколько нас сейчас, кстати, слушателей, У а нас уже почти 30 человек, напишите ваше предположение, где было, где, было замерено, где было замерено, с какими показаниями вот эта вот вода. Сразу же поясню, красным, красным я выделил самые низкие показатели в разных локациях, а зелеными выделены самые высокие. То есть вода, которую. напишите, пожалуйста, в чат ваше предположение, откуда мы взяли вот эту воду, с какого объекта, либо объекта, либо в какого населенного пункта, ландшафтного ландшафтной локации. А сразу поясню, у этой воды самая низкая концентрация кислорода из всех наших проб, которые мы брали из всех локаций. И у нее самый, самый низкий уровень pH. То есть эта вода максимальная из всех тех, которые мы замеряли, приближена к кислотной среде. Наталья Морозова, смелее пишите, пишите ваши предположения, пусть это будут самые... Самые нереальные фантазии, но тем не менее. Вот Надежда Фролова думает, что это загрязненное озеро, Наталья Морозова предполагает, что это болото. Давайте не будем, не будем долго гадать, вы можете все равно предположения свои сейчас еще продолжать писать в чат. Я покажу. Это колонка в небольшом населенном пункте, это небольшой городок, центр города, центр города в котором мы производили данные замеры. Вот здесь вы видите последние замеры из наших трех, третьи замеры, которые мы, которые мы с вами замеряли. Мы набрали, мы набрали колонку, мы набрали из колонки воды в ведро вот, и произвели три замера. И это была у нас колонка в небольшом населенном городке, да, называется город Медынь. Это Калужская область. Давайте следующее предположение. Смотрите. Причем, знаете, что удивило нас? Нас удивила высокая температура данной воды. Мы с дочкой задавались таким вопросом, собственно, почему она выше, чем в речке. Вроде бы колонка, эта, колонка берет грунтовые воды из того пласта, пласта грунта, да, где температура довольно-таки низкая. Но оказалось, нет, она теплая. И, скорее всего, это происходило только потому, что мы, когда мы набирали воду, надо было подождать немножко, а мы, условно говоря, первую, первую струю, которая шла из колонки, которая еще теплая, мы ее вот набрали в ведро. И, скорее всего, именно поэтому вода настолько теплая. Дальше, уважаемые слушатели, давайте посмотрим на следующие, на следующие показатели и попробуйте тоже пофантазируйте, где было собрано, собрано пробы, с какого участка, с какого Ландшафта, с какого географического объекта мы собирали пробы здесь из воды. Сразу же скажу, тут у нас 77,8% 77 концентрации растворенного кислорода. pH довольно-таки близок к нейтральной среде, самый близкий к нейтральной среде. Надежда Фролова пишет, что это источник. Надежда, вы на самом деле угадали. Да, это источник. Это небольшой легкий приток из родника. Легкий приток из родника. Да, Людмила, вы тоже правы. Это ключ-источник это родниковый приток, вот он, он, который выливается в маленькие ручей в лесистой местности. У него на самом, деле был, на самом деле он был максимально богат кислородом, и у него pH, уровень pH он максимально нейтральный. Дальше. Следующее значение. Посмотрите. Следующее значение это рекордсмен по концентрации кислорода. 85 процентов, 85,7 процентов. Как, по-вашему, это где мы брали? Надежда предполагает, что это родник, сам родник. Вполне возможно. Еще давайте один-два варианта. Наталья Морозова думает, что река. Наталья, да, вы правы. Это на самом деле замеры были произведены в реке. В реке в, реке, в районе где-то на расстоянии примерно 200 метров от моста. Мы брали эти замеры, для чистоты измерений тоже мы прицепили на палку датчик, да, и по очереди замеряли, замеряли непосредственно вдали от берега, ну, мы максимально пытались приблизиться к руслу реки, и нас на самом деле удивило о том, что вода, вода в реке оказалась самой насыщенной концентрацией кислорода. Следующее место, посмотрите, следующее место у нас – Показатели имеют довольно-таки средний, 71,9% концентрации кислорода, pH 6,2, но тут вода самая холодная. Напишите, пожалуйста, тоже несколько предположений ваших. Все, вода была, вода была температура всего 12 градусов. Наталья, у нас складывается такое ощущение, что вы в нашей презентации, в исследования исследовании брали... Где-то смотрели уже раньше, потому что вы угадываете, угадываете постоянно. Да, это на самом деле был колодец, колодец у нас на территории на дома, и температура, низкая, температура низкой воды связана как раз с тем, что мы с довольно-таки большой глубины, глубина колодца наша 12 метров, да, мы моментально с помощью насоса воду выкачивали в ведро и производили замеры сразу же после ее выкачивания. Ну и давайте последний попробуем, попробуем угадать. Это и Последняя вода у нас имеет самую высокую температуру, самую высокую температуру и средние показатели по кислороду, по кислороду и по уровню пиаши. По уровню, Татьяна Гашева, да, вы абсолютно правы, это река Балашаня, я даже на секунду перелесну, а вы узнали это место? Это река Шаня в районе моста около, моста около, село, около села Радюкино. Вот. Мы там производили замеры. Да, вы абсолютно правы, это Шаня река в Калужской области. Итак, последнее, предполагаете, что это озеро или пруд. Ну, тоже не будем, не будем долго таить. Последний замер, это была бутилированная вода. Бутилированная вода, которая имеет средние показатели, что на, самом деле, что на самом деле является хорошим показателем. Это говорит о том, что вода пригодна к использованию в качестве питьевой воды. Мы где-то полтора-два года назад, причем ту же самую воду того же производителя, Акваминераль, замеряли, и я точно помню, что у нее уровень pH был на самом деле близок к трем. ну то есть вода имела довольно-таки кислотную среду, агрессивную. И мы тогда разочаровались э, с коллегами по офису в э, данной воде, мы всем советовали настать пить Бунаку, у которой 6,5 был уровень pH. А, ну, судя по всему, производитель, может быть, источник разлива где-то изменил, но потому что у воды были пару лет назад совсем другие характеристики, мы решили сейчас еще раз попробовать ее замерить, и оказалось, да, довольно-таки средние показатели, э, не такие плохие. Итак, дорогие коллеги, на самом деле, когда мы проводили данное исследование. Э, очень важно было понимать, что есть внешние факторы, которые влияют на него, и мы посчитали нужным, конечно, их отметить. Первый и самый ключевой фактор, от которого очень сильно зависит концентрация, концентрация растворенного кислорода и уровень pH, это географическое положение объекта, где мы производим замеры. Это на самом деле очень важно, и тут прямая взаимосвязь отслеживается с экологической обстановкой, куда может входить и близость населенных пунктов, куда может входить определенные объекты промышленности э, в районе, где вы проводите замеры. И это на самом деле является одним из ключевых факторов. Второй фактор – это, конечно же, особенности рельефа. Если вы обратите внимание, э, обратите внимание на таблицу, я вернусь на пару слайдов назад, то вы заметите, что, э, вы заметите, что все те, э, все те Объекты, которые находятся в лесистой или в местности, имеют довольно-таки хорошие показатели. Поэтому не согласиться, с этим, не согласиться с этим сложно. На самом деле, особенности рельефа, особенности рельефа, оно, очень, оно тоже влияет на качество воды. Погодные условия. Погодные условия являются тоже одним из очень важных факторов, потому что мы пробовали... Так, уважаемые слушатели, а посмотрите, пожалуйста, слышно ли меня? Потому что вот в чате я вижу пишу, что нет звука. Странно. Вроде бы звук идет, и вроде бы все хорошо. Я могу так поближе микрофон держать. А, вам слышно. Хорошо. Хорошо. Я могу лишь посоветовать проверить вам настройки звука, Елена, чтобы вы могли, чтобы вы могли у себя на компьютере посмотреть, может быть, что-то с компьютером с громкостью. Продолжим. Погодные условия. Мы, изначально мы проводили замеры где-то в течение 1-2 часов после дождя. И скажу вам честно, когда мы проводили вот эти вот Контрольные три замера, это было что-то с чем-то, так как они прыгали и скакали. Близость дождя, ветреная погода, различные погодные условия – и плюс еще и светлое или темное время суток. Это на самом деле все влияет. И когда мы получили, когда мы измеряли качество воды в нескольких объектах после дождя, это была свистопляска показаний. То есть никакого точного измерения, об этом не может быть и речи. Мы дождались, как вы можете заметить на фотографиях, мы дождались обязательно спокойную безветренную погоду ясную, когда дождем не пахло. И, конечно же, мы произвели замеры в них. И в нашем вебинаре используем мы именно их. И еще, что, что тоже немаловажно, это точность оборудования. В некоторых, в некоторых разных замерах различие может достигать либо 0,01% или процента. И очень важно, чтобы оборудование имело возможность фиксировать даже столь малые изменения. Благо, цифровые лаборатории Паска, они нам в этом являются хорошим подспорьем, потому что их точность достигает до пятого знака после запятой. Ну, почти у большинства датчиков. Уважаемые слушатели, на все вопросы мы ответим, мы ответим чуть попозже. Я думаю, что на ваш вопрос отвечу и я, и Максим Петрович. И теперь, и теперь Максим Петрович сейчас выйдет в эфир. Мы давайте попросим его. Максим Петрович, будьте добры, оцените свои комментарии как учитель, как человек, который непосредственно уже далеко не первый год занимается преподаванием данной науки. Как по-вашему, какие у вас впечатления вообще общие от исследования? Вы мне их лично уже говорили, но будьте добры, расскажите их, пожалуйста, на вебинаре нашим слушателям. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня выступаю на вебинаре в роли эксперта, и скорее даже не в роли эксперта, а выступаю в роли учителя, учителя биологии. Конечно, хочу дополнить слова Артеме о том, что исследования были интересны. Во-первых, потому что они проводились вот таким образом дистантно. Мы то есть, разрабатывали да, все эти исследования дистанционно, обменивались данными тоже дистанционно и вот получили такие интересные исследования и интересные темы для исследований. Их всего три мы выбрали, хотя изначально по тому наличию по тому наличию датчиков, которые перечислил мне Артемий, мы исследований набросали намного больше, но решили реализовать эти три исследования. Ну, во-первых, я хочу сказать, что с точки зрения учителя биологии, это, конечно, очень круто все. Почему? Ну, вот я здесь набросал, да, вот такие положительные моменты с точки зрения, а чем могут быть полезны исследования с помощью вот таких датчиков, на удалении или. Когда мы все вернемся в школу, можно использовать их не на удалении, можно использовать их а, с детьми напрямую. А, ну, Во-первых, исследовательская деятельность. Я сейчас о наболевшем. Дело в том, что а, федеральный государственный образовательный стандарт нам а, предписывает а, следующие моменты, что в девятом классе, Ученики, кроме того, что они сдают государственную итоговую аттестацию в виде экзаменов русского математики и два экзамена на выбор, им еще нужно, чтобы получить допуск к этим экзаменам, им нужно выполнить исследовательский проект. Да? Ну, он звучит как индивидуальный исследовательский проект. Здесь все слова ключевые, он должен быть индивидуальный. То есть ученик его должен сделать сам, либо в группе. И если он его делает в группе, то в группе у него должна быть... Обязательно какая-то роль определенная. Но мы стремимся все, чтобы ученики делали эти проекты индивидуально. Исследовательские, это понятно, то есть ну, должно быть какое-то исследование. А вот на кафедре, естественно, на научной кафедре, председателем которой я являюсь, мы стремимся, безусловно, чтобы это были не реферативные проекты, а именно исследовательские. Вот в этом плане для учителя биологии такие датчики – это, конечно, находка. Сейчас объясню, почему. Потому что в среднем в школе выпускается 3, а то и 4 девятых класса. Ну, если учесть среднюю численность в классе, мы получим это 120 проектов. Понятно, что они не должны быть все по биологии, но какая-то часть проектов, 30, например, проектов, ложится на плечи учителя биологии. Ну, если таких учителей два, то по 15 проектов они должны на себя взять. Ну, понятно, что... Дефицит, дефицит тематики этих проектов рано или поздно возникнет в голове учителя, потому что ученик не всегда сам не всегда может сформулировать ту тему, по которой он хочет писать или защищать или защищать свой проект. Поэтому, вот посмотрите: здесь это мы договорились о этих трех проектах буквально в течение, ну я не знаю, минут 15, наверное. То есть мы набросали таких проектов, наверное, штук 8, в течение 15 минут мы договорились о трех проектах, И в течение двух дней мы эти проекты реализовали а, дистанционно, имея на руках у Артемия датчики, а, как говорится, идея моя, а датчики были у Артемия. И в течение двух дней мы реализовали. То есть, по сути, мы... А, такой, да, макет такой, да, то есть модель взаимодействия с учеником. Вот можно было представить, что я трем ученикам, у которых на руках были датчики, придумал эти проекты, мы с ними их обсудили, и они в течение двух дней их выполнили. Что остается ученику после всех этих получений этих данных? Ну, ему остается только, ему остается только выполнить письменную да, часть работы, оформление работы. А при этом, что хорошо, да, оформление работы уже практически сделано, потому что Артемий сейчас показывал, что э, программа сама автоматически да, и в табличной форме, и в форме графиков э, представляет результаты. То есть нужно только сделать э, введение, нужно э, основную часть работы уже осу осуществлена и сделать выводы. Ну, выводы здесь понятны. Мы говорим о том, что в данном случае... В данном случае выводы были про pH воды, то есть и концентрация растворенного кислорода. Ну что здесь хочется сказать? Вот видите, вот про исследовательскую деятельность, мне кажется, вот это, это прекрасно с точки зрения работы учителя, учителя биологии. Что здесь по поводу расширения кругозора? Ну, понимаете, дело в том, что одно, конечно, это сказать ученику, что такое pH воды. Что есть сампины, что есть допустимые нормы. И вот я на уроке говорю, что есть допустимые нормы, они колеблются от 6 до 9 баллов, да, pH. Ну, что есть более строгие рамки. Например, многие ученые склоняются, что pH воды должно быть от 6,5 до 8 от 6,5 до 8,5, но это всего лишь слова, то есть дети записали, проговорили, а что это на самом деле, какие мы действительно имеем показатели и, и в какой воды, мы, конечно же, не знаем. Поэтому ну, на вкус не определишь, да, то есть какую воду, бонаква и Аква Минерали. Ну вот На вкус не отличить, что это за вода и у какой pH меньше, у какой pH больше. Поэтому очень важно показать, что можно измерить датчиками а, конкретно pH воды и убедиться в том, что эта вода не очень, например, полезна для здоровья. Но ну, Посмотрите, а, вот в исследовании было, а, была вода в колонке. Вода в колонке была а, 5, и вот я здесь себе выписал, 5 целых, 9,5, да, 5,9 пиаш uh, у них было. А мы говорим о том, что ученые нам утверждают, что пиаш uh, должно колебаться от 6,5 uh, до 8,5 показателей. Вот посмотрите, uh, uh, uh, вот, пожалуйста, да, стереотипное, uh, стереотипное мышление, о том, что э, в, в колонке или в, в скважине вода должна быть обязательно чистая. Вот еще один пример привел Артемий. Да? Вот мы доверяем всей рекламе Бунак, Вакуа, Генерале. И всегда нужно говорить о своим ученикам. Говорю, ребята, пожалуйста, вы все не должны воспринимать. Особенно та информация, которая идет из масс-медиа, вы не должны воспринимать ее на правду. Можно проверить. Можно проверить научным путем. Вот вам, пожалуйста. Э, Проверили, убедились, та или иная вода, какой pH содержит. Посмотрите, здесь, внутри этого датчика, и вот можно вот без проблем набрать 10 исследований, это точно, я каждый раз это буду подчеркивать. И pH воды, и растворенность кислорода, есть датчик мутности воды, то есть безгранично. То есть Каждому ученику раздать по своему исследованию, и все, исследовательский проект, итоговый в 9 классе, уже готов. Ну прикладное значение... Тоже, да, понятно, знаете, учитель биологии должен всегда говорить о прикладном значении, нам полезно это знать, еще раз, нам важно знать санпины, важно знать, что мы пьем, мы на 70-75% состоим из воды, знаете, сейчас позволю себе пошутить, нам профессор в моем университете называл, что студент это вертикальная лужа, потому что на 75% состоит из воды, а знаний в нем нет никаких пока. Поэтому мы состоим из воды, и, соответственно, наше здоровье зависит, конечно, от того, насколько кислотная или щелочная будет та вода, которую мы пьем. Это что касается данного исследования, я надеюсь, оно вам понравилось. Действительно, вот с Артемием мы когда обсуждали, Артемий даже для себя сделал будучи взрослым человеком, да, мы примерно одинакового возраста с Артемием, да, в свои 35 лет, 36 лет человек даже в этом возрасте может делать для себя вот такие открытия интересные. Я хочу сразу, мы так договорились с Артемием, что о следующем исследовании... Я начну говорить о следующем исследовании, возьму на себя водную роль, потому что следующее, следующее исследование, вот следующий слайд вы видите, вы все, конечно же, наверняка, многие наверняка догадались, о чем пойдет, о чем пойдет речь. Речь пойдет о транспирации, о транспирации воды. Мы тоже обсуждали, какой можно еще сделать проект с помощью датчиков. И вот один из проектов мы придумали такой. Он придуман буквально сразу после обсуждения. Мы такой проект, подобный проект делали в школе. Без датчиков это было как-то ну, не, не очень точно. Здесь мы решили выяснить, как влияет, вернее, в какое время суток, а началось с того, что вопрос, а в какое время суток транспирация растений идет более интенсивнее более интенсивный Что мы сделаем? Ну, Во-первых, о транспирации. Пару слов. Что такое транспирация? Транспирация – это когда корни, вот, а, а, когда корни дерева а, или растения всасывают воду, дальше они ее по ксилеме, это проводящая ткань, поднимают к листьям, и листья эту воду испаряют. Ну, вы спросите, почему они ее испаряют? Ну, вроде корни выполняют такую работу. Всасывают эту воду. Зачем же ее испарять? Ну, дело в том, что а, Вода, которая всасывается корнями, она не вся используется в метаболизме самого растения. И поэтому от части воды растению приходится, именно приходится избавляться. Здесь мы видим вот стрелками показано, что вода испаряется через поверхность листьев. Ну, как правило, устица да, или устичные аппараты это, ну, грубо говоря, такие перфорации, да, отверстия в листьях через которых идет испарение, они как правило находятся с нижней стороны нижней стороны растения и таким образом растение не воду. Ну и мы в этом исследовании задумались о интенсивности, <постите> простите, пожалуйста, вот, о интенсивности транспирации. Всегда ли она одинакова на протяжении, на протяжении всех суток? Ну, я вернусь с докладом о транспирации уже по окончанию выступления Артемия, когда он проговорит, в чем же состояла суть опыта, ну и я скажу пару слов о том, где можно применять это в биологии и почему важно, так важно знать на практике, как же происходит транспирация. Артемий, я прекращаю вещание на время и Спасибо большое, Максим Петрович. Ну что ж, теперь, собственно, к самому исследованию. Уважаемые слушатели, я думаю, что на вопросы мы ответим попозже. Мы для себя делаем галочки насчет каждого вопроса, и в конце выступления мы на них ответим. И про калибровку, про калибровку pH, и про воду. Не переживайте, ваши вопросы не останутся незамеченными. Так вот. Uh, оборудование, которое мы использовали, непосредственно для этого уже включает в себя не только сам инструментарий и материально-техническую базу, да, но и uh, живой организм, само растение. Uh, мы взяли одно растение, одно растение из клумбы, пересадили его в горшок, сейчас я вот указку поставлю, вот, да. Uh, взяли uh, цифровой датчик влажности почвы, у него есть специальные два сенсора, два сенсора и беспроводной интерфейс, который любой проводной датчик Паска может превратить в беспроводной. Ну и, собственно, планшет. Собственно, планшет. Опционально, чтобы выявить напрямую взаимосвязь интенсивности э, испаряемости влаги с временем суток, мы дополнили к этому еще и датчик освещенности. Ну и у нас, собственно, получилась вот такая вот интересная конструкция. Эту конструкцию мы расположили на хорошо освещаемом, на хорошо освещаемом э, помещении дома. Чтобы, чтобы сразу же в любой, момент, в любой момент можно было эти исследования посмотреть, в любое время суток, скажем так, в прямом эфире, я на всякий случай оставил для подключения к нему компьютер. Но сразу хочу отметить, что данная установка может работать автономно. То есть тут мне компьютер нужен просто как индикатор, что я подхожу, смотрю, какие текущие показатели у него сейчас. Можно их оставить без компьютера, и они будут спокойно, спокойно собирать показания, и при первом же подключении предложат эти показания скопировать на устройство, на компьютер или планшет. Конечно же, мы здесь настраивали, настраивали определенным способом наши датчики. Это частота сбора показаний у нас один раз в час. На выходе мы спустя сутки исследований получили 24 показания каждого параметра. Ну и собираемые показания. Это объемное содержание воды, воды в почве, яркость поступаемого в помещение света и текущая температура. Что у нас в итоге получилось? Вы знаете, а получилось у нас на самом деле сначала немножко диссонирующая вещь, но потом, когда мы провели даже небольшое такое бытовое расследование, мы поняли, что на графике на самом деле все довольно-таки закономерно. Все эти, 20, все эти 24 исследования вы можете видеть. Вы можете видеть сейчас на графе, ой, на графике, извините. Синие синяя линии, синяя кривая это у, нас, это у нас объемное водосодержание грунта. А зеленая кривая вот это зеленая кривая, это у нас э, освещенность. Освещенность, ну, мы взяли параметр яркости в процентах, да, можно, на самом деле, программное обеспечение позволяет менять э, метрическую систему, можно было бы даже э, посмотреть э, уровень света в люксах, например. Вот. И вот сейчас я для вас выделил стабильную, стабильную светлую фазу суток, которая у нас э, продлевалась с двух часов дня, с двух часов дня до, э, до 7 часов вечера, то есть это Та, та фаза суток когда солнце имело имело прямой контакт с растением вот помимо этого и мы видим что здесь у нас здесь у нас колебания составили с 25 целых 4 процента, вот я мышку сейчас навожу на это понижение влажности почвы до 24 и 6 процента, то есть понижение составило примерно так так так сейчас секунду ой извините не туда 0 0,8%. 0,807, да. И, и помимо, этого, э, помимо этого, мы выделили темную фазу суток. А хотя нет, подождите, а что я говорю такое? В светлой фазе суток у нас 25,4? Ну да, да. И темная фаза, суток, э, темная фаза суток, которая у нас, понижение влажности, произошло с 11 часов вечера с, до 8 часов утра до 8 часов утра 24,2% и 23 до 23,7%. Вот настолько почва высохла за наше ночное время. На выходе, на, выходе мы рассчитали, на выходе мы рассчитали потерю влаги, ежечасовую потерю влаги в светлое и в темное время суток. И у нас получилось вот эти два параметра. О том, что потеря влаги в светлое время суток составляла 0,17% в час, в темное время суток 0,05% в час. Вот это были, скажем так, наши результаты. Результаты всего суточного труда датчиков, датчиков меня очно и Максима Петровича удаленно. Но, но у меня для вас тоже есть несколько вопросов, потому что мы этими вопросами задали сначала, когда сами увидели первый раз готовый график. Когда увидели э, готовый график, мы задали сами себе э, эти вопросы и даже проводили расследование. У меня к вам небольшой вопрос: как по вашему, э, смотрите, ведь мы же в горшочек, э, в горшочке э, была определенный грунт, э, и мы видим, что с двух часов, ой, с часу дня до двух часов дня у нас произошел резкий скачок, почти на полпроцента, на полпроцента скачок влаги вверх, он повысился. Как по вашему, откуда в грунте вдруг взялась вода повысилась? Ну, концентрация воды, влажность, откуда? почему она повысилась? Можете свои предположения писать в чат пока. Это первый вопрос, который я вам хотел задать. И, помимо этого, у меня есть еще и второй вопрос. Второй вопрос. Если вы обратите внимание, у нас был еще один скачок. Еще один скачок с, 20, с 21 часа до 22, то есть в течение часа, за один час, влажность тоже подскочила и подскочила на Как по вашему? Как по-вашему, почему вот эти два скачка, то есть по логике мы взяли грунт с цветком правильно, у него есть определенное содержание влаги. И на протяжении всего дня график должен идти по нисходящей кривой. Ну, то есть влага впитывая, впитывается корнями растений, да, и испаряется вовне. Откуда влага там повышалась? Как по-вашему... Я вижу пока предположение только Натальи Морозовой и Татьяны Гашевой. Первое, Наталья предполагает, что атмосферная влажность увеличилась. Второе, это то, что полили цветок. Вы знаете, одно из моих предположений тоже было, что цветок стоял прямо вот здесь, вот у меня, условно говоря, за правым плечом, как вы видите на камере, и что, что мы здесь, условно говоря, с женой, мы работаем здесь на втором этаже, и мы тут надышали немножко, но на самом деле нет. Оказалось, я провел небольшое расследование, спросил о, моя мама. Моя мама подходила к цветку, подходила к цветку, она хотела его полить, но увидела там пленку. Ну, я увидел, что она подошла к цветку, говорю, подожди, стой, не трогай установку. Но она за это время успела немножко дернуть пленочку. Мы для чистоты нашего эксперимента, чтобы почва не подвергалась естественному высыханию, мы горшок накрыли еще и пленкой. Вот, сверху она эту пленку тронула, а на пленке был конденсат, и пара капель, упала, пара капель упала как раз рядом с сенсором и впиталась. И было это как раз примерно в час дня, это вот к вот этому скачку. Условно говоря, вот данный скачок у нас получился из-за форс-мажорного обстоятельства. Кто-то прикоснулся к пленке и конденсат капели к пленке, вот пара капель упала в датчик. Но и второй вот этот вечерний скачок, второй вечерний скачок был тогда, когда уже на ночь ночью интенсивность высыхания почвы, естественно, она не такая высокая, и я просто, я просто снимал эту пленку. И я как раз помню, что это было примерно в десятом часу, когда уже темное время суток, у нас потемнело. Вот, и я снимал пленку, и, скорее всего, с, пока я ее снимал, одна-две капельки также упали в почву. И вы представляете, насколько чувствительный датчик, если он даже э, такие колебания, изменения э, имел возможность улавливать. Э ну и вот здесь вот я хотел вам показать, я сюда вывел еще третий показатель температурный, просто для того, чтобы вы имели понимание того, что программное обеспечение имеет возможность выстраивать взаимосвязи даже многих-многих осей. Сейчас у нас вот здесь в оси ординат не только яркость в процентах и водосодержание грунта, но и температура. И тут на самом деле мы, как предполагаем ученики, да и я тоже пришел к одному простому выводу, что водосодержание грунта, Интенсивность транспирации зависит не только от той влаги, которая находится в грунте, но и в том числе от температуры. На графике две кривые это очень явно прослеживается. Вот к таким пришли результатам а, нашего исследования по транспирации. Тут я попрошу Максима Петровича также прокомментировать, пожалуйста, второе уже исследование. Выхожу из эфира. Максим... уважаемые слушатели, ну вот это исследование из всех трех исследований, оно мне понравилось наиболее, то есть вызвало у меня интерес вот именно как учитель учителя биологии. Понимаете, процесс транспирации, процесс транспирации такая штука, что рассказывать о нем в школе, и когда ты говоришь, да, вот корни, вот листья испаряют воду, и на этом все. Но важно, здесь очень важно понимать, как это происходит и из-за чего. Вот здесь важный момент, я подчеркнул для себя, и вот вам хочу это до вас это донести, это комплексность исследования. Дело в том, что процесс транспирации у растений, он зависит от многих факторов. Вот сейчас посмотрите, я сейчас начну перечислять эти факторы, от чего он зависит, и каждый фактор – это отдельная работа по этой теме. Вот сколько факторов я назову, Столько учеников я задействовал в этой работе. Транспирация. Вы со мной, конечно же, согласитесь, она зависит от количества листьев. Чем больше листьев у растений, тем интенсивнее будет идти транспирация. Пожалуйста, два датчика, два растения. В одно и то же время, при одном и том же освещении и температуре, увидим, что процентное содержание воды будет уменьшаться, если листьев у того растения, у той почвы, в которой находится растение с большим количеством листьев. То есть площадь поверхности листа больше. Следующее. Количество устиц. Понимаете, количество устиц. То есть, можно под микроскопом посчитать, сколько на один квадратный сантиметр приходится устиц у того или иного растения. То есть, этих самых простым языком отверстий в листе. Чем больше отверстий, тем интенсивнее идет транспирация. Второй ученик задействован. Наличие растительной кутикулы. Все мы Прекрасно знаем, что есть листья, у которых, которые покрыты воскоподобным веществом, которые препятствуют транспирации. Следующее. Содержание углекислого газа в воздухе. Здесь понадобится, по дальнейшем мы будем говорить, датчик концентрации углекислого газа. Температура. Чем холоднее, тем транспирация идет медленнее. Чем температура выше, тем транспирация идет интенсивнее. Относительная влажность в воздухе. Можно замерять влажность воздуха, опять же, другим датчиком, при этом измерять, при этом измерять влажность почвы. И последнее – это ветер. При интенсивном ветре транспирация будет идти активнее. Установка, понятно, да, очень простая. Вентилятор, датчик влажности почвы. Ну и, соответственно, можем взять два растения. На один будем постоянно дуть вентилятором, да, направлять поток ветра в сторону этого растения, а другое растение будет находиться в состоянии покоя с точки зрения движения воздуха. Вот он, пожалуйста, мы можем замерить. Вот сколько сейчас я перечислил, перечислил в зависимости транспирации, да, от каких факторов. Каждый фактор – это ученик со своим индивидуальным исследовательским проектом. Что здесь еще важно сказать? Вот, да, Комплексность исследования. То есть, Датчик влажности почвы, при этом какой-то фактор мы тоже измеряем с помощью датчика. То же самое содержание углекислого газа или датчик температуры. Очень хорошо, что сразу выстраивается график, и ученик наглядно видит зависимость. Понижается температура, понижается транспирация. Повышается температура, повышается транспирация. Это очень важно в биологии и в любой науке донести, тот момент, что а, все зависимо друг от друга, все процессы они взаимосвязаны. А, что еще хочу сказать? А, дело в том, что когда я интересовался Артемией, а можно, насколько можно поставить этот датчик? то можно разное время да, забора информации и сколько может автономно работать датчик. Это тоже очень важно. Если его не подключать к компьютеру и выставить его, чтобы он вымерял, измерял каждый час состояние влажности почвы, можно сделать, выдумайтесь, 2000 замеров. А вообще в биологии, чтобы было понятно, в биологии выборка примерно начинается с тысячи. Ну, понятно, в разных экспериментах по-разному, но мы говорим, что с тысячи начинается выборка, когда люди делают уже какой-то серьезный научный проект. Две тысячи выборка и усредненные значения двухтысячной выборки ⁇ это очень круто. И это достаточно точные данные. Ну и говоря, для школьников это, конечно же они в этот момент понимают, что данные не могут быть единовременно получены. Потому что, как видите, например, тот фактор, что вот капля упала и повысилась влажность. Если было бы 2000 таких, да, 2000 часов измерений, то мы, конечно, проследили бы среднее значение и показали бы, что важно среднее значение брать всегда, а не отдельно какой-то взятый эксперимент. Это тоже, это тоже очень важно. Я вот здесь для себя и для вас тоже отметил: посмотрите, в неурочной деятельности дополнительное образование. Дело в том, что. Почему в неурочной деятельности? Спросите вы? Дело в том, что или дополнительное образование. Дело в том, что на уроке лабораторной, как правило, не длительного характера. Ну, что это значит? Значит, у меня есть. Ну, хорошо, что 40 минут на лабораторную, а то и меньше. Мне нужно 5-10 минут объяснить, что они должны сделать. И поэтому, и поэтому такой длитель, длительной лабораторной работы в урочное время провести нельзя. Ну, я еще больше, конечно, скажу, что такой лабораторный-то в рабочих программах нет. Понимаете, потому что для таких стандартных лабораторных не всегда хватает времени, а уж если мы будем уходить в такие лабораторные, как транспирация, которых нет в списке, еще раз повторяю, календарно-тематическом плане их нет, то, конечно же, мы потеряем тогда основную часть. Вот, пожалуйста, тема для внеурочной деятельности. Посмотрите, сколько можно обсудить. Вот, еще раз, все факторы, которые я назвал, это каждый раз новое занятие. Восемь факторов, уже 8 занятий по внеурочной деятельности. Если мы говорим о том, что, например, в одном классе дневную деятельность составляет 10 часов да, на, на один класс. Вот вам, пожалуйста, уже 8 занятий дневную деятельности готово. Поэтому в этом плане вот такое исследование, оно вот, хорошо, да, такое исследование проводить, потому что, еще раз повторяю, оно комплексное, оно не единовременное, то есть его можно провести в короткий срок. Да, объяснили, мы смогли, да, с Артемием объяснить, понять, почему так влажность подскочила, но можно сделать и в длительный срок. Ну еще раз хочу сказать, что данное исследование у меня вызвало наибольший интерес из всех трех исследований, хотя все три были интересны, но это вызвало наибольший интерес. Артемий, я прекращаю, прекращаю вещание. Опять же. Так, возвращение мое безболезненно прошло, все слышно, все хорошо. Перейдем к третьему исследованию. О значимости третьего исследования, я думаю, мы, мы решили даже комментарий не оставлять, потому что исследование загрязненности воздуха, это сейчас является одной из главных экологических тем для, для довольно-таки большого количества жителей на всей планеты И... На самом деле проблема с чистым воздухом, это не является какой-то локальной проблемой, она глобальная, охватывает она весь наш земной шар. Так как у нас, так как у нас на руках еще были два датчика, это датчик концентрации кислорода в, кислорода в воздухе и датчик концентрации углекислого газа в воздухе, мы решили исследовать и воздух в том числе. Да, Людмила, вы правы, это на самом деле довольно-таки используемая тема не только для, не только для образовательных проектов, это, очень, это является основной стезией для большого количества еще и экологических проектов, в том числе и на государственном уровне в некоторых странах. Итак. Оборудование. И вот здесь вот на самом деле самый э, короткий пул оборудования, который, по сути, нам был нужен. Нам нужно было всего лишь два датчика. Датчик концентрации э, кислорода, датчик концентрации углекислого газа и телефон либо планшет. Потому что на любой телефон, даже самый бюджетный, Работающий под операционной систему Android или iOS на любой iPhone, можно спокойно, бесплатно поставить это приложение, и оно будет у вас корректно работать, оно бесплатно и доступно для скачивания во всех, во всех магазинах приложений. Так вот, мы сделали замеры тоже в шести, точках, в шести точках, и вот какие мы с вами получили данные. Но то, что вы видите сейчас, уважаемые слушатели, это данные нашего вторичного замера. Потому что, вы уж меня простите я школьный... Курс школьную программу по биологии на самом деле забыл. Обучение, обучение в школе проходило более 16-17 лет назад. Вот. И некоторые вещи я не учел. И именно поэтому у нас именно поэтому у нас первое наше исследование, первые замеры. Знаете, процентное соотношение воздуха о кислорода в воздухе, с каких начиналось? Я показал эти данные Максиму Петровичу, он очень удивился. У нас данные начинались от 14 до 15,5% содержания кислорода в воздухе. Максим Петрович мне сказал, Артемий, если бы ты замерял в таком, в таком воздухе кислород, ты бы уже был мертв, потому, потому что 14-15% это крайне низкая концентрация кислорода. Вот, после чего мы даже нашли, в чем заключается проблема. Проблема заключалась в том, что я неправильно откалибровал датчик кислорода. Мы откалибровали датчик и получили следующие значения. Так как их можно смотреть не только в таблицах, но и, как видите, сейчас в графике, я вывел взаимосвязь по локациям и вывел сюда вам полученные нами данные по каждым шести точкам. Кислород, сразу скажу, у нас, у нас будет концентрация кислорода в воздухе гулять от 20,6% до 21,17%. В то время как углекислый газ будет гулять от 300 с чем-то, от 350 да, до 2000%. До 2000, частей миллионов. Ну, частей миллионных — это значит до 2000, это у нас до 2%. Здесь мы с вами тоже интерактивить касаемо мест локации не будем, так как нас время немножко поджимает. Сразу перейдем к результатам. Первая точка замера номер один — это центр небольшого городка, тот же самый город Медынь. Это фотография, где я как раз проводил замеры Провел я эти замеры через 15 секунд после того, как по этой дороге проехал грузовик, который кучу углеводородов из выхлопной трубы выдал. Поэтому э, концентрация углекислого газа здесь столь высока, а на самом деле вот это показатель высокий – 2000. Чтобы вы понимали, в среднем 2-3 процента углекислого газа, вот 2-3 тысячи частей миллионах, это примерно спустя 5 часов после сидения в заполненном людьми офисном кабинете. Вот там тогда будет такая концентрация углекислого газа. И в то же время вот эта сравнительно низкая э, концентрация кислорода, это 2, 20% и 0,6%. 2064 даже. Вот, э, 20-64%. Э, это тоже довольно-таки низко, так как человеческий организм, он довольно чувствителен даже к изменениям в одну две десятых процента кислорода в воздухе. Мы уже будем чувствовать. А особенно это чувствуют люди, у которых есть определенные заболевания дыхательной системы. Для них это критически важно изменения. Второе, вторая наша точка – это междугородняя трасса. Междугородняя трасса, тоже проезжала 2-3 автомобиля, и здесь воздух уже гораздо чище. Он, этот, воздух, этот воздух уже составляет 21,07% кислорода и всего лишь 0,8% углекислого газа. Мы отъехали по проселочной дороге от данной трассы на 50 метров, и показатели уже скакнули вверх, что явно нам показывает, что э, трасса является тоже на самом деле одним из факторов загрязнения, э, загрязнения воздуха. Ну, оно и понятно. Но тут мы даже э, замерили и научно обосновали, мы эту разницу увидели. И в, в следующих вот, э, слайдах вы ее посмотрите и увидите. И также э, таким же образом снижается концентрация углекислого газа. Точка номер 4 мы решили сравнить как зависит расстояние удаленности от дороги о, на частоту воздуха, и да, на самом деле, через, э, через 50-100 через метров особо ничего не изменилось. Отрицательный результат, когда ваши предположения оправдываются, это, конечно же, тоже результат. Я думал, что с каждым шагом воздух все чище и чище становится, и загрязнение не происходит равномерным, но это соблюдается первые, оказывается, 20-30 метров у дороги. После 30 метров воздух плюс-минус уже одинаково чистый. И именно поэтому, кстати, у нас есть определенные требования при строительстве населенных пунктов, когда строят дома около дорог, чтобы у них было определенное этот минимум расстояния. Как раз этот минимум расстояние высчитывался, ну, как я предполагаю, совместно с экологами и с применением подобного оборудования. Дальше. Дно оврага. Как, это, как бы это парадоксально ни казалось, но если мы посмотрим с предыдущим слайдом, на котором у нас концентрация кислорода 21% и 16 сотых, то на дне оврага оказалось меньше кислорода. С чем это взаимосвязано? Я предполагаю лишь с тем, что, может быть, ей была какая-то определенная углекислотная подушка, потому что я снимал, я пришел в самое дно оврага, у нее там где-то перепад высот около 20-25-30 метров. Более точно про перепад высокого, про рельефный средств мы вам завтра расскажем на вебинаре по географии. Так вот, но тем не менее здесь показатель ниже. И точка последняя наша, точка номер 6, это поле. Это поле, где, где концентрация кислорода также оказалась сравнимой не с касса проселочной дорогой. Если мы на все эти показатели взглянем в контексте карты, а карту мы с вами тоже сделали, вот она. Вот она, то мы увидим, что да, критически, критически самый загрязненный воздух у нас находится, находится в центре города. Удаляясь от центра города, вот она, точка, точка номер два съемки Трасса. Потом точка номер 3 — 50 метров и 100 метров от трассы. Ну и, соответственно, овраг и поле. Вот здесь были собраны данные показатели. И мы видим, что да самый высокий, самый высокий показатель кислорода, как это ни странно, был на продуваемом пространстве проселочной дороги между двумя, между двумя лесополосами. <laughs> вот такие вот дела. А в то же время на поле, где вроде бы воздух... Ну, разумению, должен быть чистым, да, его показатель был довольно-таки средний, на что, скорее всего, влияли ветра, либо находящиеся рядом населенный пункт, вполне вероятно. Ну и, со, и вот этот слайд я оставил вам, чтобы показать, что в табличном виде, в табличном виде возможно переносить не только те данные, которые мы собираем, ну, собираем с датчиков, нет, можно своими руками заполнять определенные... Вот это вот я написал своими руками. Можно заполнять определенные данные сами, вносить текст, формулу, определенные вычисленные данные. Если нам нужно, например, выявить, выявить э, сумму двух ячеек, мы можем так же, как и в Excel, здесь прописать формулу вычисления данных, и нам программа будет автоматически подсчитывать. Ну и, конечно же, эта таблица спокойно может экспортироваться вам, что в Excel, что в PDF, что в другие форматы. Это довольно-таки легко и делается очень просто. Ну что ж, тут я передаю слово обратно Максиму Петровичу. Я с, вами, я с вами прощаюсь. Вы можете писать по общим нашим трем темам исследований вопросы в чат. Если там будут какие-то вопросы адресные мне по оборудованию, я на них отвечу. На вопрос калибровки датчика PH я уже ответил. Если у вас будут вопросы какие-то к Максиму Петровичу как к учителю и к нашему идейному вдохновителю, то вы пишите вопросы также с обращением к нему как к учителю и... И тогда, тогда он на них уже ответит. Если необходим будет моя помощь, я также выйду в эфир. Татьяна Гашева пишет, немножко не расслышал. На дне оврага был самый лучший воздух? Нет, как вот это неудивительно, Татьяна, я сейчас вернусь на два слайда назад. Вот он, он овраг, и здесь, здесь усредненный был, здесь 21,1%. В то время как на дороге у нас замер был 21,2%. Но ну, это уже не в частях в миллионах, мы это перевели в проценты. И как ни странно, показатель был средний, хотя я думал, что во овраге... Враги, который находится в лесу и в поле, и в поле будут самые, э, самые лучшие показатели по кислороду. Но, как это ни странно, лучшие показатели оказались на большой проветриваемой площади с непосредственной близостью лесов, так как здесь леса были чуть подальше, а тут две лесополосы рядом. Вот, вот к таким выводам мы пришли. Максим Петрович, я выхожу из эфира. Всем вам большое, спаси всем вам большое спасибо. Если какие-то вопросы будут, я выйду обратно. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Уважаемые слушатели, вот было третье исследование, тоже достаточно интересное, но я бы сказал, оно не совсем однозначно, так быстро выводы, конечно, по поводу того, где воздух чище, где концентрации кислорода больше сделать нельзя. Во-первых, нужно учитывать, это все верно, а враг это или холм, нахождение рядом с лесополосой, или это центр города, или проселочная дорога, или, или междугородная трасса. Поэтому в этом плане есть над чем поговорить. Но э, более, э, ну, более важное, конечно, значение здесь является не сколько содержание э, кислорода, вот сколько содержание углекислого газа и других примесей, находящихся в воздухе. Э, дело в том, что вот такие исследования, они чем хороши, с точки зрения экологического воспитания детей, они понимают взаимосвязь, они понимают глобальность происходящих процессов. Вот посмотрите, ребенок, ученик, простите, нельзя сейчас называть а, детьми, ученики сделали несколько замеров, несколько десятков может быть замеров, пришли с этими данными о состоянии воздуха у себя в городе, у себя на даче или в лесу, но при этом в конце занятия можно задать а, очень интересный вопрос. Дело в том, что есть такой фильм «Дом свидания с планетой» режиссера Яна Артюса Бертрана. И там вот такой факт о том, что они замерили чистоту воздуха на вершине Эвереста. Ну, понятно, мы, конечно, с вами сможем ответить, что концентрация кислорода там была меньше. Воздух разряжен, это не из-за того, что он загрязнен, а вот примесей. Процентное содержание примесей на вершине Эвереста оказалось почти таким же, если бы пробу брали где-нибудь в пригороде э, небольшого городка. О чем это говорит? Это говорит о том, что наша вся атмосфера между собой взаимосвязана. И э, если мы думаем, что есть на планете такие места, где остался чистый-пречистый при воздух, в городе он грязный, а вот мы выезжаем на природу, он становится чище. Нет воздух на природе будет содержать и примеси, и углекислый газ иногда в примерных значениях. Да, то есть понятно, что если только что проехала машина, и замерить количество углекислого газа – да. Но если взять, например, пробу на площади города в неактивное время, например, с утра, когда нет машин, то мы увидим, что количество углекислого газа, да, будет примерно такое же, как а, в соседней лесо а, или прилегающей лесополосе. Вот экологическое воспитание а, учеников, оно, как правило, ложится на плечи биологов, географов. Ну, естественно, этим должны заниматься все учителя, но ну, вы понимаете, да, что в основном это учителя биологии и географии. А что такое экологическое воспитание? Это первое сущность да, экологического воспитания. Это факты о природе, пожалуйста, внеурочная деятельность. Это выводы и сведения, они здесь были представлены. Мы получили сведения, и на основе этих сведений, на основе графиков, таблиц, мы сделали выводы. Знания о взаимоотношениях, о взаимоотношениях человека и природы, пожалуйста, количество выхлопных газов и количество загрязнение в атмосфере, процессы взаимодействия а, природных объектов. Все это в этом исследовании есть. Полноценное исследование, полноценные несколько занятий для внеурочной деятельности. И самое важное, мы говорим о экологическом воспитании детей. Мы, а, сейчас эта тема очень сильно муссируется в СМИ, особенно полгода назад. Все помните выступление Греты Тунберг о том, что... А, Люди вот настолько засоряют планету, что а, это уже вызывает определенные беспокойства. А, коллеги, а, слушатели, уважаемые, давайте беречь нашу планету, к чему и призываем больше передвигаться на велосипеде, ходить пешком, бегать, меньше передвигаться на автомобиле. На этой ноте, вот такой позитивной ноте, я хочу с вами с позитивным призывом. Я хочу с вами попрощаться. Спасибо, что слушали нас вот в течение часа. Наш интересный вебинар. Мне лично очень это понравилось. Правда, говорю, что я первый раз участвую в исследованиях, которые, которые проходят дистантно. Магомед Шапи, я тебя приветствую. Это мой друг, учитель из Дагестана. Вот он ставит лайк. Поэтому прощаюсь с вами. Всех благ. Но если будут вопросы... Я, конечно же, к вам э, в, эфире, э, в эфире еще вернусь. Я не знаю, будет ли сейчас Артемий пере, э, не, не знаю, передавать вам слово, но, э, но э, прекращая вещание, если сейчас Артемий захочет ответить на вопрос, он подпадет. Коллеги, участники семинара, всем... Я лишь на одну секунду выйду. Сказать вам всем большое спасибо. Вы нас, вы нас сегодня слушали в два раза больше, чем э, в два раза больше, чем э, положено было. Предустановлены изначально нашим временем. Мы целый час провели, рассказывали вам вместо заложенных получаса. Запись вебинара будет доступна, она будет разослана, она будет разослана всем участникам. Это раз. И два запись вебинара мы выложим у себя на YouTube-канале, на YouTube-канале Подмеди. Спасибо, спасибо вам большое за увлекательные ответы. Присоединяйтесь к нам и завтра. У нас завтра в. 11 утра будет еще и вебинар по географии, мы вам расскажем еще про три исследования э, по географии, также с еще одним нашим идейным духовным наставником, с Романом э, Шупликом. Поэтому всем вам большое спасибо. Э, творческих вам э, рабочих и образовательных дней, даже на удаленке.